Тогда добро пожаловать на прогулку по выставке Ереван-Гюмри, новогоднее исполнение. Вы можете прогуляться по улицам, заглянуть в окошки. На выставке представлена и осень, например, в Гюмри. Вот, посмотрите, пожалуйста, цвета, которые завораживают. И невозможно рисовать просто графику. Хочется всегда взять акварель. А это вид из окошка. Как мне нравится, как будто бы я во Франции. И когда рисовал, тоже казалось, что да. Сижу там. Серебряные домики. Это Гумри. Серьезный город. Но завлек... не завлекает, а утопаешь в нем перспектива церквей очень красивая улица темная темная но бесконечная. А это картина, которая всем понравилась магический город кажется что вот сейчас вот и взорвался вулкан и церковь черного цвета. Черные точки — это не графика, которую придумала я, это так и есть на камне, что тоже, конечно, очень-очень сильно завораживает. Ну, а это конт всем известный в Ереване. Сюда ходят за вдохновением и историей города. Это, конечно, Гуймари. А вот вид из окна. Когда я просыпаюсь и засыпаюсь, я вижу эти окна. И они меня тоже вдохновляют, потому что по цвету они очень изысканные. Конт. Тоже, я думаю, узнают здесь все, когда спрашиваешь. Старые улочки. Камень. Та... А, ну камень, да. Мы специально искали этот камень, чтобы сюда повесить. И в этом камне, кстати, все цвета, которые, мне кажется, я пытаюсь отобразить в своих картинах. Это тоже конт-закат. Как-то кажется, что не прибран, но очень живописный получается. А это бесконечные антенны. Как говорится, со Вселенной все в порядке, сигнал найден. Всем нравится. Ну, тут у нас э, домик почти что тоже Карлсона. Он постирал свои вещички в конде и развесил и, на, за, ну, на закате. вообще все очень часто плеве, все стирают. Да, это тоже уважительно, как ты относишься к людям, потому что мы это редко вывешиваем на балкончик. И вот, наконец, балкончики бесконечные. В каждом балкончике своя жизнь, как будто бы свой домик. И не скажешь, что что такие скучные, неинтересные многоэтажки. Как же они неинтересные, посмотрите. Каждый балкончик. Это же с любовью все сделано. С любовью вымешанные, постиранные вещи, например. А вот это точно домик Карлсона. Кто-то очень постарался, чтобы можно было входить не только с лестничной площадки, но и с крыши. Очень хотелось бы, чтобы меня туда пригласили в гости. А вот сейчас началась петербургская погода. Небо такое же, как в Петербурге. Но по цветам, конечно, все по-другому. Очень много цвета граната, если вы можете заметить. И лестница, что мне тоже нравится. Опять серебряный двор. Исполнение номер два. Но вещи уже другие висят по цвету. Что задает всегда цветовую гамму в картине. А это дверь разрушенного особняка, которых осталось очень мало. Гиреван. Гиреван, да. Но тем не менее она продолжает быть такой же красивой и ценной. А вот это точно то, что я вижу, когда закрываю глаза перед сном. И Темно и красиво. У каждого тоже свой цвет. Розовая картина. Как потом сказали, оказывается, мы находимся в розовом городе. А ага, а это последнее маленькая гумри. Да. Хозяева нас поили кофе несколько раз, угощали конфетами и приглашали в гости. А, еще подарили Томик Чехова и подписали на армянском. Вот такое вот гостеприимство. И все. Женечко. Раздеваемся, одеваемся.